Всем привет, с вами Наталья Дурнева. Сегодня хочу показать, как пройти русификацию программки Telegram для ПК, для компьютеров, ноутбуков и так далее. Да? Итак, сначала мы скачиваем программу, регистрируемся в ней и далее проходим русификацию. Скачивать, конечно, лучше с официального сайта программы Telegram. Прописываем «Скачать Telegram». «Телеграм на компьютер вот бесплатно на русском языке». Здесь сразу же вот мы видим верхнюю ссылку на сайт, по ней проходим и ищем, где здесь скачать нужную программку, чтобы была кликабельная ссылка на скачивание. А, вот она она. «Скачать Телеграм для компьютера бесплатно». Мы по ней проходим. Сохраняем в нужную нам папку. А, Программа уже скачалась. Достаточно быстро скачивается. Так, открываем программу сейчас. Здесь нам предлагается выбрать язык. По умолчанию русского языка в программе нет. Поэтому будем скачивать так. Соглашаемся со всем. И пошел процесс. Все, программка скачалась. Мы ее запускаем. Запустили программу. Сейчас нам нужно здесь пройти регистрацию. Вводим наш... Номер телефона без семерки, без восьмерки, так как она уже по умолчанию у нас стоит. И нажимаем next. Далее нужно нажать на эту кнопочку fill, И получим сейчас мы код. Код уже пришел. Сейчас нам предлагается здесь создать имя и фамилию написать далее программка как вы видите открылась да что сейчас мы делаем сейчас нам нужно найти пройти русификацию вернее мы прописываем в поисковой строчке такую фразу телеробот и нажимаем Enter, вот он этот робот, робот Антон называется, здесь мы пишем а, локализация Windows, вы можете поставить видео на паузу просто и списать с, с моего экрана. Windows нажимаем Enter, а, вот он уже файл, да? мы нажимаем вот на эту кнопочку, чтобы он скачался, и нажимаем Save File, то есть сохраняем файл, здесь он у меня уже есть, можно удалить. Сделаем так и нажмем сохранить. Далее мы нажимаем вот сюда Settings настройки. И вот здесь вот эта кнопочка, смотрите, если сейчас мы нажмем, то мы увидим, что здесь русского языка нет. У кого-то есть такой момент, да, нужно нажать две кнопки. У кого-то это кнопка Shift-Alt, и одновременно мышкой сюда нажимаем, да, а у кого-то это Ctrl-Alt. Давайте попробуем сначала Shift-Alt. Получилось, да, то есть вы видите, что... Открылась у нас. Сейчас нужно перезапустить Telegram. Нажимаем продолжить. Все, вы видите, что у меня уже Telegram русифицировался. То есть, если у вас не получается Shift-Alt, нажимаете Ctrl-Alt. Две кнопочки одновременно и мышкой вот сюда. Изменить язык. Ну и здесь можно сейчас поменять да, настройки, как вам будет удобно. Добавить фотографию, просто сюда нажимаете, выбрать имя пользователя. Вот, кстати, можно выбрать уникальное имя. Давайте мы это сейчас и сделаем. Ну, допустим, Наталия. Точку вводить нельзя. Можно написать слитно или. Через нижнее подчеркивание. Ну, как вы видите, имя занято. Так что оно занято уже мной, это имя. А, давайте попробуем Наталья. Просто до да, занято. Напишу здесь 9 часов фамилия в сокращенном варианте. И нажму Сохранить. Ну, то есть вы видите, имя поменялось. Здесь можно потом просто-напросто выйти, да, если у вас есть другой, у меня на самом деле другой Телеграм, этот я регистрировала для того, чтобы показать вам просто, как пройти русификацию на Телеграме с компьютера. Очень просто, в принципе, ничего сложного. Если у вас будут какие-то вопросы, какие-то сложности по прохождению русификации, да, буду рада на них отметить, ответить, если вы напишите их в комментариях. И буду благодарна, если вы подпишетесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!